Мы обратились за услугами в компанию «Землечист» по услуге демонтаж дома на садовом а, В принципе, вот. ребята хорошо отработали, за день убрали дом. Достаточно 4 на шесть, наверное. Четыре на шесть. Вывезли все, все аккуратно, все сложили. Остался один фундамент. Претензий вообще нету в компании. Так что спасибо большое. Спасибо, еще обратимся за услугами.